Путин был при смерти в 2022 году, но Рокфеллеры его спасли. Высокие технологии в медицине. Сокрытие и подавление. Высокие технологии в медицине, решающие большинство проблем неизлечимых болезней, могли быть доступны с начала прошлого века. Что или кто тормозит прогресс в лечении самых опасных болезней? Страшная правда о кремлевском диктаторе он очень болен. Бывший аналитик ЦРУ и новые сведения о раке Путина. Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Work and Life, и я его ведущий Антон Белюк. И в сегодняшнем важнейшем видео я снова раскрою тему болезней Владимира Путина и того, как же он все-таки сумел выжить. После этих болезней доктору Максу Герсону Мексика привозили неизлечимо больных людей. После нескольких недель терапии врачи не могли найти даже следа рака. Дело в том, что в предыдущих своих видео я неоднократно затрагивал темы, связанные с Путиным. Касаемо двойников Владимира Путина, клонов Владимира Путина. Есть гипотезы о том, что Путина вообще уже давно нету в живых, а у власти сейчас его двойники и так далее. Также есть теория о том, что Путин все-таки у власти есть, но тем не менее он имеет множество двойников, ну к примеру, от двух до 5, которые вместо его ездят по разным потенциально опасным местам и встречаются с различными потенциально опасными людьми, в то время как сам Владимир Путин не подпускает к себе никого и на 5 метров, даже самое близкое окружение. Все это говорит не о чем ином, что у него как минимум есть множество двойников. И я больше... Всего склоняюсь к той теории, что Путин действительно еще жив, просто имеет много двойников. Э, несмотря на то, что много раз освещал и другие гипотезы об этом человеке. Хотя ничего на 100% не исключаю. В этом же видео я снова хочу вернуться к прошлогодней теме, ведь подобные материалы уже были на моем канале, и поговорить о здоровье этого человека. Потому что... В прошлом году из многих достаточно компетентных источников поступала серьезная информация о том, что Путин имеет обширнейший букет серьезных неизлечимых болезней. Ну, плюс к этому еще обговорили, что если вдруг у Путина да, проявятся особо сильно проблемы со здоровьем, мы прекрасно знаем, что у него и онкология, мы знаем, что у него болезнь Паркинсона, мы знаем, что у него шизоаффективное расстройство, мы об этом говорили. Ну а если мы будем придерживаться гипотезы о том, что Путин до сих пор жив, то логично можно предположить, что Путин вылечился от этих болезней или как минимум сумел притупить скорость их развития. Как же ему это удалось, создается вопрос. И я для вас, дорогие друзья, провел снова небольшое независимое расследование, в котором выяснил, как, вероятнее всего, Путину удалось, если не излечиться полностью, то отсрочить свою смерть? И благодаря каким технологиям? Об этом мы поговорим уже во второй части этого видео, но в первой мы разберем различные заявления тех или иных экспертов в области медицины, также олигархов и просто людей, Приближенных к Владимиру Путину, в том числе спецслужбистов, заявлений о том плачевнейшем состоянии его здоровья, которое имело место быть на тот момент. Поэтому, чтобы ничего не пропустить внимательно, рекомендую вам смотреть это видео от самого начала до самого конца, подписываться на этот канал. Если вы еще не подписаны, жмите колокол, чтобы ничего не пропускать в будущем. Поддерживайте это видео как можно большим количеством лайков, делитесь ссылками на него с друзьями пишите комментарии после просмотра и подписывайтесь на другие мои крайне важные и полезные ресурсы ссылки на них как в описании к этому видео так и в первом закрепленном комментарии особенно советую вам проходить и подписываться на мой информационный телеграм-канал чтобы быть в курсе всех самых важнейших событий которые происходят как в украине так и во всем мире в целом устраивайтесь поудобнее и я начинаю поехали он очень болен бывший аналитик цру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 Следующие нюансы, что когда он будет в он будет на медицинских процедурах, ему, у него ему предстоит операция, скажем так, врачи настаивают, пока на сегодняшний день еще нет четко, не дата предстоящей операции, и у него будет хирургическое вмешательство, и вот пока он будет.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 К этому можно по-разному относиться. Можно считать, что всадники апокалипсиса уже в пути. И вся надежда только на Господа Бога, на Всевышнего. А сейчас хочу сделать небольшую, но очень полезную рекламную паузу, в которой хочу напомнить вам, что я сейчас нахожусь в Республике Польша. У меня здесь свое агентство по трудоустройству. Одно из самых динамично развивающихся агентств в Республике Польша. И у нас есть достойно работы... На любой цвет и вкус, как для мужчин, так и для женщин, как для специалистов, так и для разнорабочих. И в наши тяжелейшие времена, во времена, когда многие люди по тем или иным причинам остались без работы и, как следствие, без средств. К существованию мы можем предложить вам достойную работу в Республике Польша. И если вы в этом заинтересованы, то обращайтесь по номерам наших специалистов по трудоустройству. Они как в описании к этому видео, так и в первом закрепленном комментарии. Либо проходите по ссылке, которая появилась вот здесь, дабы пройти на наш сайт, где вы сможете всего в течение минуты, благодаря нескольким кликам, заполнить и отправить нам в свое резюме, после чего наши специалисты его рассмотрят и свяжутся с вами в течение двух рабочих дней. И если на тот момент будет та работа, которая вам подходит, они вам ее обязательно предложат и начнут процесс трудоустройства. Наши услуги для вас абсолютно бесплатны, поэтому обращайтесь, друзья. Это было небольшое вступление, а сейчас идем дальше. Российские независимые журналисты обратились за консультацией к Александре Щебет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 Именно это у Путина довольно типично. Букет болезней Путина и близкая операция таблоид Засун дал повод новой волне слухов о здоровье диктатора. Что об этом известно? Если же идти дальше в нашей теории предположений, то на фоне онкологических заболеваний могут возникнуть разные осложнения. В частности, могут быть метастазы в головной мозг или первичная опухоль в головном мозге. Если у него действительно есть метастазы в мозг, то они могут локализоваться в разных частях мозга и поражать те участки, которые, например, контролируют тонус мышц. При этом условии может появляться такой паркинсонообразный тремор. Кроме того, если посмотреть видео с походкой Путина, то можно заметить, что его правая сторона, его правая конечности в принципе работают не очень хорошо. Во время ходьбы он активно размахивает левой рукой. А вот присущих при ходьбе движений правой рукой у него нет. Кто-то говорит, будто он прихрамывает. Но на самом деле, наверное, есть слабость в правых конечностях. Учитывая это, можно заподозрить, что либо у него был инсульт, который и дал поражение правой части тела, потому что бросается в глаза его асимметричность, либо это проявление упомянутого метастазирования. На что указывают самопроизвольные и нелепые движения Путина ногами и ступнями, когда он сидит. Это действительно могут быть самопроизвольные движения, так называемые непроизвольные гиперкинезы, которые он не контролирует из-за нарушения работы головного мозга. Но это также может быть и проявление облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей, болезнь, не связанная с нарушением головного мозга, при которой перекрывается кровоток и происходит недостаточное кровоснабжение ног. Поэтому, когда человек долго сидит, у него начинается затерпание ног, и он должен ими двигать, чтобы улучшить кровоток. Поэтому, возможно, это всего-навсего симптомы облитерирующего атеросклероза, тем более, что Путин как раз попадает под него по возрасту. Американское издание "Нью-Йорк Пост" обратило внимание, что на видеозаписи пасхального богослужения с участием Путина он неудобно переминался, облизывал и прикусывал губы. Как вы это прокомментируете с точки зрения медицины? Большого криминала я в этом не увидела, возможно журналистам это бросилось в глаза, потому что обычно политики такого уровня на публичных мероприятиях умеют держать себя в руках и не гримасничают. А тут наоборот, Путин дал волю чувствам. Либо он очень нервничал, либо это опять такие проявления чрезмерных непроизвольных движений. Я считала разные предположения зарубежных коллег, которые указывали, что это, вероятно, следствие нарушения работы лобной долей головного мозга, так называемый псевдобульбарный синдром, неврологическое расстройство, обусловленное двусторонним поражением нейронов ствола мозга, корково-ядерных путей. Но мне кажется, это очень притянуто за уши. В таком случае, как врач, что вы скажете о последнем публичном выступлении Путина во время парада 9 мая? Он действительно выглядел больным или мы стараемся воспринять желаемое за действительное? Если отбросить любые эмоции и посмотреть на выступление более придирчиво, то мы увидим 70-летнего человека, который явно чувствует себя не очень хорошо. Он идет уже не так живо, правая сторона тела слушается его меньше, чем левая. Есть упомянутый отек лица, некоторая замедленность речи и более длинные паузы. Возможно, ему действительно тяжело, и здесь следует понимать, что против природы и против возраста очень тяжело идти, особенно когда есть какая-то болезнь, которая может ускорить конец. Если речь идет об онкологическом заболевании, то это понятно. А в чем же опасность синдрома Паркинсона или классической болезни Паркинсона? Если говорить о болезни Паркинсона, то это в принципе инвалидизирующее заболевание. Но сказать, что оно быстро смертельное, если говорить об этом в контексте Путина, я не могу. Однако это медленно прогрессирующее хроническое заболевание, которое очень портит качество жизни из-за тремора, замедленности движений и мышечной скованности. У таких больных очень высок риск развития депрессии, нарушений сна и памяти. То есть постепенно нервная система и мозг сдают. Поскольку это происходит постепенно, то больные годами получают заместительную терапию, употребляют специальное лекарства, которое в определенной степени поддерживают тонус в норме. Но болезнь прогрессирует и пока что нет достоверных методов ее лечения. Диагноз Путина социальный психолог анализирует поведение российского диктатора. Вы сказали, что примерно полгода наблюдаете за внешностью Путина. По вашему мнению, произошли ли изменения в его внешности после объявления им полномасштабной войны в Украине? Очевидно. За эти три месяца изменения во внешности Путина очень резкие. И если отбросить теории о двойниках, то, вероятно, у него прогресс болезней на фоне высокого уровня стресса, который он не может не испытывать, какой бы у него ни был психотип. Кстати, после объявления войны, все пытаются найти у российского диктатора какую-то болезнь, особенно психическую. И здесь я хочу напомнить – что в психиатрии есть такой термин, как «невменяемость». То есть, если человек признан психически больным, он невменяем, и таким образом его нельзя наказать через суд и вынести приговор. И в этом случае я бы очень хотела, чтобы он был психически здоров, потому что не хочу, чтобы его считали невменяемым. А также хочу добавить. все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 от нескольких месяцев до максимум например полугода до да, жизни кто-то говорил о максимум трех лет и так далее но тем не менее если предположить что этот человек до сих пор все-таки жив ну и выглядит он в принципе когда появляется на камерах действительно он относительно неплохо то исходя из этого можно сделать вывод что благодаря неким скорее всего неизвестным нам технологиям Путину удалось, если не вылечиться, то как минимум отсрочить свою смерть от тех болезней, которые у него имеются. И такие технологии, скорее всего, действительно существуют. Сейчас мы немножко окунемся в историю, для того, чтобы понять, почему по-настоящему действенные лекарства и технологии скрываются от простых смертных и доступны только избранным.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 Год создания – 1847. АМА создана для того, чтобы закрыть доступ врачам, использующим прогрессивные средства, и одобрять только прибыльные фармацевтические препараты со своей печатью одобрения. Создание мирового фармацевтического картеля – 1911 год. История фармацевтического картеля начинается с 1911 года. Фонд Рокфеллера объединился с IG Фарбен, который финансировал Гитлер, чтобы способствовать развитию болезней ради прибыли с помощью фармацевтических препаратов, подавляя и объявляя вне закона естественное и альтернативные решения для здоровья людей. Верховный суд США признал Джона Рокфеллера и его трест виновными в коррупции, незаконной деловой практике и рэкете. 1913 год. Чтобы рассеять общественное и политическое давление на него и других баронов-грабителей, Рокфеллер использует трюк под названием «филантропия» когда незаконные доходы от его грабительской практики в нефтяном бизнесе используются для создания фонда Рокфеллера. Чтобы лучше понять, что же такое Рокфеллер Фондейшн, совершим небольшой экскурс в историю. Еще до начала Второй мировой войны фонд Рокфеллеров активно финансировал научные исследования, чтобы спланировать послевоенную мировую империю. Это обыватели играют в компьютерной стратегии, а глобальную стратегию реальных стран и народов разрабатывает для них фонд Рокфеллеров. Он до сих пор является источником зарплаты тысячи научных сотрудников и аналитиков, с помощью которых исследуются интересные для клана направления. Но выбор этих направлений и выводы Рокфеллеры делали всегда самостоятельно, с учетом своих интересов. Так было и в тот раз. Тогда они готовились заменить фигуру Британской империи фигурой США на геополитической шахматной доске. Так что неудивительно, что штаб-квартира ООН в Нью-Йорке стоит на частной земле, на земле Рокфеллеров. Нацистская расовая политика осуждается во всем мире. Но создали ее тоже они. До 1939 года фонд Рокфеллеров финансировал институт Кайзера Вильгельма в Берлине. Тогда это называлось нацистской евгеникой. Они хотели уничтожить или стерилизовать неполноценных. Это не преувеличение. Они думали так. Бог сделал нас влиятельнейшими людьми планеты. И мы, а не библейские персонажи, являемся настоящими избранными Богом людьми. Это налоговое убежище было использовано для стратегического захвата сектора здравоохранения во всем мире. Фонд Рокфеллера был подставной организацией для нового глобального бизнес-предприятия Рокфеллера и его сообщников. Это новое предприятие называлось фармацевтическим инвестиционным бизнесом. Пожертвования от фонда Рокфеллера шли только медицинским школам и больницам. Эти учреждения стали миссионерами новой породы компаний, производителей патентованных синтетических лекарств. 1918 год. Фонд Рокфеллера использует эпидемию испанского гриппа и средства массовой информации, которые он к тому времени уже контролировал, чтобы начать охоту на всех представителей медицины, на которых не распространялись его патенты. В течение следующих 15 лет все медицинские школы в США и Европе, большинство больниц и Американская медицинская ассоциация стали пешками на шахматной доске стратегии Рокфеллера по подчинению всего сектора здравоохранения, монополии его фармацевтического инвестиционного бизнеса. Коррумпированная фармацевтическая медицинская империя Рокфеллера прекрасно развивается и по сей день. Рокфеллер и E.G. Фарбен крупнейший финансовый спонсор Гитлера. Рокфеллер единолично перевел различные медицинские школы на фармацевтические рельсы, предлагая гранты в обмен на места в совете директоров. Его PR-команда придумала слово «шарлатанство», чтобы дискредитировать несогласных с его политикой врачей. Только в последние несколько лет внимание масс привлекла очень важная история власти. Семья Рокфеллера, в которой также способствовала проникновению нацистов и их влиянию на большую фармацевтику и натуральную медицину. Рокфеллеры и И.Джи Фарбен, крупнейший финансовый спонсор Гитлера, тесно сотрудничали до и после Второй мировой войны. В начале 1900-х годов Джон Д. Рокфеллер и его компаньоны добивались введения законов о лицензировании медицинской практики, которые, по сути, запрещали альтернативную медицину. То есть, исходя из этого, можно сделать вывод такой, что, скорее всего, от большинства ранее неизлечимых болезней уже давно существуют те или иные лекарства, но они целенаправленно скрываются, сильными мира сего, потому что сильные мира сего не заинтересованы в том, чтобы простому люду стали доступны эти технологии, так как в таком случае смертность на планете Земля резко снизится в разы, что, по их мнению, может стать катастрофой для нашей планеты. То есть тут, как бы на первый взгляд, все максимально просто. Но, а если говорить о конкретно лекарствах от рака, а именно, по мнению многих экспертов и расследователей, Путин э, страдает, либо страдал в свое время именно от этой болезни, то здесь есть конкретные факты о том, что такое лекарство или способ лечения именно рака было создано уже тоже достаточно давно, но затем скрыто от простых смертных. Соответствующие факты я представлю вам в следующей видео вставке. Внимание на экраны. роял Раймонд Райф. Лечение рака с помощью частотных колебаний. 1934 год. В 1920 году ученый и врач Роял Райф начал свои эксперименты с использованием электронных частот на вирусах и бактериях. До этого времени микробы были невидимы, но, используя собственные мощные микроскопы, он смог их увидеть. В 1934 году в Университете Южной Калифорнии был создан специальный комитет по медицинским расследованиям. Комитет привез большую группу смертельно больных раком пациентов, которые были близки к смерти, из окружной больницы Пасадены в лабораторию доктора Райфа для лечения с помощью частотного генератора Райфа. Все пациенты были излечены от рака. Доктор Милбанк Джонсон, который организовал это для доктора Райфа, собирался объявить результаты исследования 1934 года о раковых больных, которые, как сообщалось, излечились. Однако ему так и не удалось сделать это объявление. За несколько часов до объявления он был смертельно отравлен, а его бумаги, Пропали. Нюнбергский процесс над Иджи Фарбен, 1945 год. Был создан Нюнбергский процесс информированного согласия 13 фармкорпораций, которые сегодня являются большой фармой ⁇ CDC. Центр по контролю за заболеваниями 1946 год. После Второй мировой войны, в рамках операции Скрепка, американские военные наняли 16 сотен бывших нацистских ученых и врачей, включая некоторых ближайших соратников Адольфа Гитлера, включая людей, ответственных за убийства, рабство и эксперименты над людьми, включая людей, осужденных за военное преступление, людей, оправданных за военные преступления, и людей, которые никогда не представали перед судом. Уильям Томпкинс. Достоверно задокументированный разоблачитель ВМС США о проникновении нацистов. Нацистские ученые в рамках операции «Скрепка» захватили аэрокосмические и биомедицинские исследования в США. Одним из первых нацистских биомедицинских центров был «Скреповский исследовательский центр». В конечном счете сегодня под их контролем находятся самые высокие позиции в фармацевтической промышленности США, говорил Уильям Томпкинс. Убит доктор Макс Герсон, диетолог, вылечивавший людей от рака, 1959 год. Доктору Максу Герсону, Мексика, привозили неизлечимо больных людей. После нескольких недель терапии врачи не могли найти даже следа рака. Когда Герсон работал над своей книгой «Лекарства от рака», он получил сильное отравление стрихнином, но смог вылечиться. После реабилитации он все-таки опубликовал первую часть книги и тут же получил еще более сильную дозу стрихнина, и на этот раз она его убила. Наличие в организме яда было установлено, однако Американская онкологическая ассоциация, опубликовавшая информацию об его смерти, указала причину смерти как смерть от рака. Медицинские технологии в секретной космической программе подавляются в течение десятилетий. То есть, на мой взгляд, из этого всего можно сделать вывод такой, что, естественно, технологии развиваются огромнейшими темпами, как робототехника, так и искусственный интеллект и много чего другого. Но на фоне всего этого очень странно выглядит то, что в свою очередь медицинские технологии и препараты, развиваются крайне медленно по сравнению со всем остальным. Например, э, уже очень давно не было изобретено ни одного лекарства от какой-нибудь неизлечимой болезни. И это наводит на определенные мысли, конечно же. На мой взгляд, как я и сказал, э, многие из лекарств таких уже давно существуют, либо способов лечения неизлечимых болезней, но доступны они только сильным, естественно, мира всего, либо доступны для тех, кто нужен в этом мире, этим самым сильным мира всего, так называемым глобалистам, элитам, называйте их как хотите, тем, кто дергает за ниточки мироздания, провоцируя все или иные события, которые в итоге приведут к созданию того мира, который они хотели бы видеть, к созданию так называемого нового дивного мира. Так вот, я считаю, что Владимир Путин считай, для них является как раз таки тем человеком, если он еще жив. Конечно, это тоже не факт, но именно сейчас отталкиваемся от этой теории, что он еще жив. И в этом случае он является для них тем человеком, который им пока что нужен. Он является их агентом, которого они, собственно, и запустили в свое время в правительство Российской Федерации, привели к власти агентом, который целенаправленно, поэтапно, десятилетиями вел Россию к развалу и катастрофе. Сейчас мы видим кульминацию собственно говоря, конца путинской России. Ну и, соответственно, пока это все действие не завершено, он нужен им у власти, дабы посредством его эти самые сильные мира сего могли держать ситуацию в России под относительным контролем. То есть устраиваясь там и дальше контролируемый, так называемый контролируемый хаос. Соответственно, для таких как Путин, те технологии, которые вылечивают без труда от тех или иных, казалось бы, на первый взгляд, неизлечимых болезней, они для таких людей доступны. Доступны, по крайней мере, до сих пор, опять же, пока эти люди нужны своим хозяевам. Я так это вижу, а как это видите вы, друзья, пишите обязательно свое мнение в комментариях к этому видео. Также обязательно делитесь ссылками на это видео как можно с большим количеством э, друзей, чтобы как можно больше людей увидели этот, на мой взгляд, очень полезный материал. Поддерживайте видео лайками, подписывайтесь на этот канал, если еще не подписаны, жмите колокол. Берегите себя и, надеюсь, до скорых встреч на этом канале, друзья. Пока!